так финальная стадия это покрытие лаком и туда он подсох где-то прошел месяц с момента его написания желательно покрывать работу лаком спустя полгода тогда происходит полное высыхание красок и при покрытии лаком будет идеальное как бы цепление я покрываю лаком это значит я беру домарный лак вместе смешиваю его в пропорции с кином. так берется лак немножко наливается лаком Вместо терпентина можно, принципе, скипидар добавлять. спирит не будет разбавлять лак, он будет свертывать субстанцию. У mm -hmm. меня покрытие лаком это как бы не придание глянца, mm -hmm. а исключительно задача защитить красочный слой. Так, вот так... лежа на столе потому что лак может сечь и будут подтеки в принципе все это занимает немного времени значит ловит частично терпентин испарится будет э, очень тонкий слой лака его достаточно для защиты но в то же время не будет слишком сильного блеска чего не хотелось бы, потому что как бы, когда есть матовость поверхности живопись по другому воспринимается конечно при покрытии лаком все становится более контрастным и ярким вот, сейчас посмотрим как это выглядит поближе